Всем привет! Чувство мужчины, выбираем, смотрим. Дружба, мужчина мечтает о дружбе, чтобы была именно крепкая настоящая дружба. Также мужчина уже имеет дружбу. Неважно, какой там будет пол, мужской или женский, но главное, что это настоящая дружба. Где всегда поддержат, дадут советы. Именно те советы, которые будут нужны, и эти советы можно использовать в жизни. Также поддержат и в любых вопросах финансовых, по поводу обучения, по поводу работы, всех вопросов. И также мужчина видит, что люди вокруг, которые находятся, родственники, друзья, знакомые на работе. Вот, мужчина окружает людей, он видит, что все люди дружелюбные. Всем пока!